От Жизни до смерти один только шаг Любой живой обращается в прах От Жизни до смерти один только миг Вчера новорожденный, а сегодня старик От Жизни до смерти один только шаг Любой живой обращается в прах От Жизни до смерти один только миг Вчера новорожденный, а сегодня старик Долго веселился в невидении сладком Гордился удачей и достатком Иллюзия счастья Все были ему рады, когда желания не встречали преграды Долго веселился, жизнь улыбалась Все прошло, на губах одна горечь осталась Ему строили дворцы, высокие башни Небеса ладонями потрогать умудрился, бесстрашно Но на землю опустило предопределение злого рока На два метра ниже уровня земли его переместила Смерть силой притяжения греховного порока Творцы его величия пустые руинами станут. Дела его величества в небытие, в забвение вскоре канут. Ведь он думал, обойдется, смерть менет меня. Подобно косоглазому лучнику промахнется. Оглянись вокруг, это мир забвений. Жалкий мираж, вереница видений. Зыбка и марева сгусток тумана.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 Разгорается голодное пламя Стервятники питаются нашими днями, месяцами и годами Никакого впереди светлого будущего, нет исключений Лишь аттракционы и смертных мучений Обещанием земного рая, да похожим рассказам Не внимай никогда, покуда сохранился разум Чем обогатили человека прожитые годы Мухи, болезни, обиды, невзгоды Но не теряя надежды, живем понемногу Однако приходит пора собираться в дорогу Хоть одна живая глина избежала этой доли Кто приказывать смерти позволил? Назови государства их бывало немало Что не гибло, не рушилось, прахом не стало Кто воскрес из мертвых, уподобляясь чуду? Где загробная жизнь? И кто вернулся оттуда? А ты пока гуляй, пей и веселись